Здравствуйте! Это видео я посвящаю ответу на вопрос, который мне задал мой самый первый подписчик. А вопрос был таков. И самым очевидным ответом является, конечно же, нарисовать. Но что делать тем, кто не обладает никакими художественными талантами, как я, например? Импровизировать, конечно. И для импровизации нам понадобится какая-нибудь программа для рисования, поддерживающая создание слоев. Я выбрала ГИМ, потому что это бесплатная программа, и мне уже приходилось с ней работать. Мы создадим новый проект. С самого начала нужно выбрать размер изображения. Я выберу размер тот же самый, что и разрешение экрана новеллы. 1280 на 720. Если вы сомневаетесь, можно поискать ваше разрешение в уже... В доступном списке разрешений фон создался такой который был в настройках цвета и самое главное что нужно для того чтобы создать персонажа это программа способная создавать бесконечное количество слоев создадим новый слой и назовем его допустим тело Кстати говоря, при создании нового слоя убедитесь, что фоном у него будет прозрачность, заполнение прозрачности. Оки-доки, я стала целых два тела. Но нам понадобится всего лишь одно тело. Почему я выбрала размер изображения 1280х720? Потому что я хочу знать, как размер моего персонажа будет соотноситься с размером экрана. Ведь я же не художник, я не знаю, как это делается по по-человечески создадим нашего персонажика во первых мы выберем наше тело и оно должно быть видимым слоем раз глазик делаем видимый слой затем наше выделение мы выберем границы выделения Почему я это делаю? Потому что я хочу нарисовать голову, а кружки рисовать я не умею. В выберем «Залить цветом переднего плана», потому что передний план у нас черный цвет. Пожалуйста. Теперь, когда у нас есть выделение, снимем выделение. Вот у нас голова. Далее нарисуем тело. Данная линия получилась слишком толстой. Сейчас посмотрим размер кисти. Ну, все-таки возьмем номер один. Размер кисти. Так, это у нас тело. Матрешка. И руки. Отлично, тело готово. Руки странные, особенно левая рука. Зальем его цветом. Ух ты, ешкинекошкин. У меня тут ошибка вышла. Я тело нарисовала не в том месте, не на том слое. Поэтому как раз и нужно следить за тем, чтобы слой, на котором рисую, был выделен. И так Опа, опа, опа, опа, так, мы берем и зальем наше тело цветом, чтобы оно выделялось. У меня стоит непрозрачность. Где-то в теле у нас маленькая дырочка. Из-за этого весь фон закрасился. Здесь у нас дырочка, по-моему, рядом с головой. Да? Готово! И вот наш персонаж... Следующим этапом создания будет лицо. Один из наших слоев назовем глаза открытый. Теперь его можно сделать видимым. Берем уже другой инструмент. Второй глаз не идеально, но за красотой я не стремлюсь. Ой, хуже? Оккидоки. Что ж такое? Чем больше я пытаюсь сделать глаза, а правильными, тем хуже они получаются. В этом прелесть наших слоев, потому что, когда глаз находится в другом слое, я могу стирать, и рисунок не испортится. Так, у нас есть открытые глаза. нас дублируем слой. И пусть будет глаза закрытые. <связывая> закрытые глаза. Тут далеко ходить не нужно. Берем. Стираем. Замечать эти глаза напротив. Эти глаза будут удивленные. Да ладно, пусть будут такие глаза счастливые, скорее всего, счастливые, а не удивленные. Так, с глазами разобрались. Давайте теперь добавим рот. Ну, ладно, пусть будет улыбка, да и все. Хоть улыбку я умею рисовать. Улыбка. А как у нас называется не ну, улыбка-то? Даже не знаю. Рот вниз. Хмурость. Давайте не мой рот. Видите, теперь мы меняем наши улыбки и уже меняется все. Счастливое выражение. Ух ты! О, Это что такое? Глаза закрыты у нас недорисованы. Это просто идеально. Так, следующий слой. Слой одежды. Пусть у нас будет кофта. Кофточку нарисую. Я неправильно написала, но да ладно. Кофта, кофта, кофта. У нас должна быть где-то выше тела. Окей. Okay. Кофта выше тела, но ниже головы. Нарисуем кофточку. Какого цвета у нас будет кофточка? Пусть будет красная. Пока пусть будет так. Здесь у нас будет рукав. Опа. Честно говоря, у нас тут хватает места и для ног, видимо. Штанишки. Штанишки будут, не знаю, черные. Штаны. Штаны должны быть под кофточкой. Опа. Ладно, сойдет и таким образом. персонаж готов практически руки надо рисовать ну, руки конечно относятся к телу Идеально, только кофточку надо рисовать, один рукав не точный. Один рукав короче другого, это не порядок, конечно. Не по моде. Наверное, нашему персонажу не хватает еще волос или хотя бы кепочки. Давайте создадим кепку. Кепка. А кепочка будет э, зеленая. Вот такая вот солянка из разных цветов. Осталось только понять, как рисуется кепка. Наверное, что-то вот такое и вот такое. Так. Так, мы создали персонажа. Теперь самое главное экспортировать. Название должно быть на английском, чтобы подходило под другой движок. Ну надо, пусть будет чувак. Чувак злой. Экспортируем. Ааа, самое главное мы не сделали. мы создали персонажа, что мы делаем дальше? Нам нужно обрезать рисунок до содержимого, чтобы наш персонаж не занимал весь экран. так сказать. Итак, пожалуйста, это у нас персонажик. Обрезали до содержимого. Теперь мы можем добавлять ему разную одежду, разные эмоции, глаза и так далее. Экспортируем, заменим. Степень сжатия влияет на качество и размер файла. Мне кажется, для нашего изображения качество не критично. Для нашего персонажа он и так будет какой есть. Теперь давайте заменим ему глазки и ротик. О, чувак, он не злой, ну какой? Экспортировать как? Чувак... Ну не знаю. Хочет обрыгаться, что ли? Ему дурно. Чуваку дурно. Чувак-бла. Экспортирую. Затем, что у нас еще можно есть? Есть еще улыбочка. Ух ты какой! Чувак счастливый. К этому мы экспортируем, как чувак. Зловредный. <св> ну, у него что-то на уме, но я не знаю, как это называется. Я русский язык тоже не знаю, так же, как и английский, и другие все языки. Ладно, пусть у него будет настоящий счастливый вид. Очень счастливый. Чувак. Very happy. Никаких проблем с созданием персонажа быть не должно. К тому же, вы можете создать свои собственные вариации. Не бойтесь экспериментировать. После того, как мы все это сделали, нужно обязательно сохранить наш проект. Сохранить как? Готово. Теперь мы всегда можем изменить что-то, добавить и так далее. Видите, как все здорово получается? Свой собственный персонаж для любой новеллы. На этом все. Надеюсь, мое видео показалось вам хоть чуточку забавным. Всего хорошего. Не болейте.